Следующая наша презентация по настройке сетевого экрана. Здесь мы рассмотрим э, порты, которые нужно будет пробрасывать. Э, поговорим настройке фаервола, основные моменты, пару советов, да, как э, 3CX э, позволит вам протестировать порты через консоль управления. Для чего нужна вообще настройка фаервола? Да? По умолчанию фаервол как бы должен блокировать входящий трафик, да? следовательно, если же ваш провайдер начнет вам отправлять звук или же пытается отправить сообщение, чтобы сессия была устроена, эти порты должны быть у вас проброшены. Конечно же, необходимы знания вашего фаервола. 3 cx имейте в виду, никак не поддерживает именно настройку самих брендов. Но у нас есть много примеров документации именно по настройке firewallом разных брендов. Наши IT-коллеги да, создали гайды для вас, вы можете ознакомиться и уже, конечно же, пробрасывать порты по описанию. Если же ваша система будет установлена за NAT, вам необходимо, конечно же, это будет делать. Да, пробрасывать порты NAT. Что такое NAT? NAT будет преобразовывать ваши внутренние IP-адреса, во внешние IP-адреса. ПАД да. будет предразовывать именно порты внутренние, во внешние и так далее. В общем, далее, конечно же, вы должны будете создать ä, правила вашего фаервола, access control list, если уже, скажем, у вас внутренние сети уже, ä, раз ä, не, несколько сетевых карт у вас ä, находятся за вашим фаерволом, чтобы не... Ä, пробросывать трафик с одной карты на другую, да, также это вы должны будете настраивать в access control листах. Про порты, которые вы будете пробрасывать, необходимы для ваших провайдеров, которые будут находиться в разных сетях, для 3CX приложений, которые так, вы будете использовать, скажем, на ваших мобильных приложениях, устройствах, на Windows, ПК, Linux, да, веб-клиенты и так далее, а также и вы будете использовать 3CX SBC для удаленных телефонов или же подключать несколько систем между собой. Хотелось бы здесь сказать, что 3CX поддерживает также v 6 и вам необходимо будет также учитывать момент проброс портов, точнее настройку фаерволов именно для вашего IPv6. АТС-порты должны быть проброшены по схеме Fulcon NAT. Что именно будет делать full connat. он будет разрешать э, ваш входящий трафик э, на определенные IP-адреса, которые вы укажете. Да. По умолчанию, конечно же, э, если вы знаете, какие IP-адреса используют ваши провайдеры, мобильные устройства, где будут находиться, в каких сетях, вы можете это статически указать в вашем файрволе. Э, в общем, вам необходимо, чтобы... Определенные IP-адреса или диапазон адресов могли обращаться на определенный порт, который уже далее был проброшен на, ваша, на ваш сервер. А для чего это нужно? Для провайдеров, которые будут изменять или иметь несколько IP-адресов внешних для домашних офисов, которые, да, имеют статические IP-адреса, да, и могут изменяться. Ну и, конечно же, мобильное устройство, как мы сказали, которое может быть зарегистрировано через 4G-сеть провайдера, может быть, находиться Wi-Fi сети дома, далее кафе и так далее, да, IP-адреса будут меняться. Публикация портов касаемо 3 sex вы должны убедиться, что внутренний порт, который будет отправляться сервером, да, использовался также во внешнем порту отправителя, именно до вашего клиента. Еще важный момент, что порт который и IP-адрес, который будет указан в вашем SDP, именно этот порт должен определять и IP-адрес должен будет определяться. Получается, если в вашем, вашей э, сессии указываете один IP-адрес э, для получения звука и аудио, э, именно на этот порт ваш провайдер или уже устройство, конечно, будет отправлять вам звук. Получается, э, чтобы не было проблем с доставкой у вас сообщения, э, вы должны убедиться, что именно ваш firewall NAT да, никак не изменяет составление пакета SIP или SDP. Конечно же, это может происходить, если у вас на вашем фаерволе включена функция SIP-ALG Application Layer Gateway. Получается так, приложение, функция рутера, которая отслеживает SIP-пакеты да, и изменяет именно содержание пакетов. Да, часто оно изменяет IP-адреса с внешнего на внутренние. Да. Также может изменить порт. В общем, искажается содержание пакета как результат. Получатель этого пакета отправит информацию на некорректный адрес и, следовательно, может быть много проблем с аудио и недоставку сообщений. Вы должны его будете отключить. Как его нужно будет отключить? Конечно же, мануал самого вендора Firewall, который вы используете. Обратиться в их техподдержку или же посмотреть в мануалах через Google. Порты, которые используются для провайдеров. Для сигнализации, регистрации. 3CX вашего провайдера будет использоваться по умолчанию порт 5060. Помните, мы указывали порт 5060 в момент установки. В общем, вы должны пробросить порт 5060 по протоколу TCP и UDP. Получается, 3CX в нашем случае да, будет клиентом. Она будет регистрироваться на сервер вашего провайдера с портом 5060. Далее, аудио которая будет получать 3CX от вашего провайдера, будет в диапазоне портов от 9000 до 10999. Получается, сервер в момент соединения аудио с вашим провайдером будет указывать один из портов, вот, которые указаны здесь. да Это от 9000 до 10999. Следовательно, Данный диапазон портов вы должны будете пробросить на Firewall с UDP протоколом. Получается, в этом диапазоне портов будет отправляться как факс, точно так же аудио, видео между устройствами. Ну и, конечно же, веб-клиент будет использовать один из этих диапазонов портов, чтобы вы смогли, скажем, допустим, с клиента на клиента, если вы будете гореть, пользователями да, системы между собой, скажем, с видео. Да, все это будет отправляться через технологии технологию WebRTC. вот на порты, которые вы здесь указываете. 9000 по 10999. Какие порты будет использовать ваш туннель, да, ваши приложения мобильные, ваши мосты или же SBC? Будет использоваться всего лишь два порта. Порт... 5090 и порт 501. Порт 5090 это самый основной порт, да, по, по умолчанию. А, получается, данный порт будет включать в себя сигнализацию и аудио трафик. И на фаерволе вы должны пробросить именно этот порт на протоколы TCP и UDP. А, Давайте теперь в деталях скажу: что а, когда, в общем, вы включили 3CX приложение. Оно зарегистрировалось у вас на сервер, да, регистрация будет идти через порт 5090. Как приложение отправит сигнализацию именно на этот порт? Оно, получается, инкапсулирует весь трак, завернет его в один порт, да, и отправит его на сервер. Регистрация клиента будет идти через TCP канал, получается, в нашем случае, Приложение будет всегда являться клиентом, оно, получается, зарегистрируется на сервер, и приложение уже будет э, поддерживать соединение э, активно, да, следовательно, над будет на удаленном фаерволе, за которым будет находиться ваше приложение всегда, так сказать, э, иметь открытый порт, который будет доходить до 3CX-приложения. И, конечно же, э, весь трафик, который будет передаваться, сигнализация, и аудио, которая также будет инкапсулироваться, да, и отправляться в один, через один порт, уже будет идти через UDP протокол. Следовательно, если какие-то пакеты у вас потеряются посередине, это никак не повлияет на а, звук. Да, и там, в общем, некоторые пакеты потеряются, ничего страшного, а, пропал, может, звук у вас, да. Ну, дальше он появляется. 3 sex приложение также предусмотрено и Встроен момент переподключения, даже если обрывается связь. Туннель, звонок у вас не обрывается а просто 3CX приложение и туннель переподключится к самому серверу и соединение будет восстановлено да следовательно разговор будет продолжен все статусы присутствия да все что касается визуального момента то что вы видите через ваше 3CX приложение да все ваши контакты коллег ваших да история телефонных звонков Uh, все это будет передаваться от сервера до клиента, да, по порту 5001. В нашем случае это HTTPS порт, кстати, тот же самый порт, как мы говорили, для доступа в консоль управления. И здесь проброс портов на стороне firewall ходим только для TCP uh, протокола, да, для HTTPS TCP протокол. Uh, web Meeting. Веб-митинг, как мы уже сказали, здесь необходимо иметь открытые исходящие порты. Получается, не входящие, а уже входящие. По входящим портам нужно иметь просто HTTPS порт Получается, если у доступ в консоль управления извне, значит, веб-митинг будет у вас так работать. У исходящих моментов вы должны убедиться, что сервер ваш сможет отправлять запросы на веб-митинги сервера. Да? Входящий порт 5001 TCP получит, получается у вас уведомление о веб-митинге. Если кто-то, скажем, зашел в веб-митинг, и вы, как создатель данного митинга, получите уведомление и сможете зайти в него далее потом. Через данный порт по протоколу через https будут отправляться и обновляться все возможные уведомления и логотипы вашего митинга да? получается 3 sex отправляет запрос по https о создании митинга на веб-митинг сервера и далее веб-митинг сервера общаются через https порт и все отправляются все возможные апдейты на сервер удаленные телефоны которые будут регистрироваться а, через stan и веб-клиенты, которые вы будете открывать через ваш браузер или же устанавливать плагин на ваш ПК, используя поддерживаемый браузер Chrome, Chromium Edge, да, будут использовать такие же порты, как и подключение с провайдером. Да? Получается Edge, порты по SIP 5060, TCP, UDP и порт, диапазон портов для аудио. 9000, 10999, только по UDP. Здесь еще в добавок идет один порт, он же HTTPS порт, стандартный порт по умолчанию 5001 по TCP. Получается автонастройка телефонов будет идти через HTTPS. Скажем, вы установили телефон в удаленной сети, да, вы хотите его настроить, так как АТС дает вам возможность сделать это автоматически, автопровизионинг, так вы только должны настраивать ваши телефоны. Uh, что вы делаете? Вы вставляете ссылку, которая создается консолью управления, да, вы ее вставляете в телефон, скажем, если это делать вручную. А телефон в этот момент делает запрос по этой ссылке на сервер в реальном времени. Сервер создаст конфигурированный файл для вашего телефона, чтобы он смог зарегистрироваться и отправит его uh, через HTTPS порт на телефон. Получается. Если же порт не проброшен на сервере 5001, данная настройка автоматическая не сработает у вас. Точно так же, если же вы используете, скажем, FQDN не 3CX, и да, эти, ваше физическое устройство, ваш телефон не поддерживает данный SSL-сертификат FQDN, который вы используете, также э, этот момент не сработает. Имейте это в виду. В общем, веб-клиент. То же самое, такие же самые порты будут использовать, только здесь на презентации, да, обратите внимание, мы указываем, конкретно, какой именно диапазон портов будет использоваться для веб-клиента. Да. Это 10500 по 10999. Из-за этого мы указываем, что диапазон портов 9000 по 10999. 10 да, это для всех пользователей внешних. Провайдеры и удаленные телефоны будут говорить, по портам 9000 до 10 499 и уже с этого порта отдельный диапазон будет для веб клиентов ну вы должны конечно же пробросить именно все порты для звука Так, вижу вопрос один надеюсь корректно произошло ваше имя коллеги извиняюсь если неправильно подкорректируйте Uh, по SIP-Trunk можете рассказать, например, у нас есть сервер 3CX, и все эти пять компаний подключаются к этому на этот сервер. У каждой компании есть свой трех или четырехзначный номер. Чтобы прямой звонок сделать через друг, другу надо на сервере настроить SIP-Trunk между компаниями, или они без этого могут звонить. Получается ваша задача один подключить. Несколько систем между собой. Правильно я вас понимаю? Да. А, а все эти системы, они не 3CX, как я понимаю. Правильно? Но ну, если все системы 3CX, вы можете их объединить между собой. Через мосты. А по мостам мы будем говорить не на этой презентации. Да. Так что вам придется подождать, что просто тему мы тут не мешали. Так, Денис, спорт. 5001. Часто... Есть попытки по brute force, как защитить этот порт. Денис, речь идет, как я понимаю, по вашему форволу. И здесь как первый момент, да, изменить просто порт, да, на ваш веб-сервер, или же просто указать те IP-адреса, которые могут иметь этот доступ. Как, как вариант, начните с первого, укажите какой-нибудь уникальный порт, имейте в виду, чтобы он не использовался, да. И вот используйте его сообщение. В версии ATS-версии 16SP8 э, стала доступна функция сообщений. Есть провайдеры, которые поддерживают 3CX, э, и эти провайдеры могут общаться, отправлять на сервер сообщения. Как эта система работает вообще? Э, в общем, у нас есть отдельный кластер сообщений который будет, он так и называется, кластер обмена сообщениями 3CX. И провайдеры, указаны в листе, да, они тестируются на совместимость с 3CX-системой. И смс-провайдеры должны, в общем, с этим сервером в первый момент, и уже далее сервер будет отправлять информацию на саму АТС. Да. Что необходимо, чтобы все это работало? Снова же используется один стандартный порт он HTTPS порт, а по умолчанию снова же 5001, да? получается на сервере, чтобы у вас работал sms, вы должны пробросить порт 5001, получается кластер с сообщениями 3 отправляет HTTPS запрос на тот порт, который вы указали в системе. Далее ATS уже в свою очередь будет отправлять ответ или если же необходимо отправить сообщение от сервера, да, через 4.4.3 TCP соединение на именно кластер с сообщениями 3CX. Ну и сам провайдер напрямую, конечно же, общается с этим кластером, следовательно, никаких настроек отдельно вам не нужно будет делать, говоря про кластер с сообщениями 3CX. Удаленные настройки мастера установки. Помните, когда мы начали установку 3x на моем локальном компьютере, да, был момент, когда открылся веб-браузер, да, и я через веб-браузер делал мастер установки. Так вот, Когда открывается веб-мастер установки, АТС использует порт HTTP, 50.15. Получается, через этот порт вы можете произвести установку. На случай, если вы развертываете АТС где-то в облаке да, или же на каком-то удаленном компьютере, да не на локальном с интерфейсом, скажем, с Windows, как в моем случае, вам необходимо открыть данный порт на порт 50.15 на TCP и в браузере прописывать HTTP, HTTPS и IP-адрес именно того сервера чтобы вы смогли подключиться и продолжить мастер установки через веб-браузер. Да. это именно открывается этот порт только в момент установки. если же нет желания открывать порты, как мы уже говорили вы можете через терминальную строку, через терминал делать установку да и в общем все то же меню будет в текстовом режиме вам предоставлено. Да. как только система была установлена, в консоль управления у вас будет возможность проверить ваш сетевой экран на совместимость. Да. А, кстати, это один из основных моментов, когда а, у вас есть проблемы со звуком или, возможно, сетевые проблемы, а, и 3SX техподдержка, да, нам необходимо убедиться, что вы хоть раз запустили и прошли успешно данный тест. А, получается, у вас будет два цвета, касаемо пройден статус или нет, это красный, зеленый, да, вот он у нас консоль управления. Если же зеленый цвет, значит тест был успешно пройден. Если же красный цвет, он либо ни разу не запускался, либо же э, был не пройден частично или полностью, да. Вы должны убедиться, что тест пройден, да, и иметь в виду, что АТС будет, будет тестировать только UDP-порты, получается TCP-порты, которые вы будете пробрасывать, вы протестируете их вручную, другими приложениями, да, и э, так как именно сетевой, мастер сетевого экрана Firewall Checker делает тест только на UDP. Имейте в виду, что также Firewall Checker не тестирует HTTPS-порт, да, 5001 порт не тестируется. Порты будут тестироваться 60, 50, 50, 60 порт, 50, 90. Диапазон портов 9000 по 10 10999 на порт UDP. На те же самые порты 50, 90, 50, 60 и 5001 вы должны убедиться и сделать тест вручную. Также Firewall Checker будет тестировать на наличие SIP-ALG в вашем файрволе. В общем, вот так вот выглядит. Firewall Checker, если он не удался, да, и не прошел тест его. Обратите внимание, да, не прошел тест на 50-60 фулкомнат, 50-90, да, и диапазон портов 9000. Кстати, картинка старая, да, здесь еще диапазон портов был не меньше. Есть у нас интересная ссылка касаемо Firewall Checker, как он работает изнутри. Кому интересно, закладку, Пожалуйста. Здесь вы можете разобраться с использованием Wireshark, да, как работает тест Firewall чекера, чтобы убедиться, да, что никакой ошибки в нем нет. Расматриваться с примерами вот, по ссылке, которую я скинул. Если же тест у вас не пройден, вам нужно будет обратиться именно к к Firewall-вендору, если э, вы, вы его поддерживаете, да, как администратор сети. Э, возможно, это за вас сделает какая-то другая компания. Э, в общем, вы должны пробросить порты и только после этого добавлять удаленных пользователей, удаленные сип подключение 3CX между собой, мостов э, и, в общем, все, что касается удаленных регистраций. Вот так вот будет выглядеть неудавшийся частично тест, где у вас был проброшен порт 5060, 5090, но не пройден порт, касаемо аудио, медиа сервера, да, а точь, все диапазон портов UDP, звука. Конечно же, у вас регистрация в этом случае будет работать, да, даже если все, что касается регистрации и отправки SIP-пакетов извне, да, на АТС, но будут проблемы со звуком. Если же внешний удаленный пользователь через стан или же, скажем, ваш провайдер будет отправлять вам звук, тогда он до самого приложения АТС не будет доставлен, и как результат звонящий будет слышать звук, который отправляет АТС, а вот пользователи за АТС звук от провайдера получать не будут, да, или вот от удаленного телефона. Тест должен быть полностью пройден и после этого э, вы можете быть уверены, что все у вас будет корректно касаемо звука и регистрации, да? э, Еще раз повторим, что мы говорили, проброс портов по схеме full.com.nat, когда определенный диапазон IP-адресов вы указали, или же э, всех, да? дальше фильтруйте уже на порт. После проброс портов и тестировали его firewall-чекером, отключили CPLG, ну и, конечно же, протестировали отдельно TCP-порты. Пару слов про CPLG-детектор, да, как он у нас работает, как он тестирует. Получается, есть два случая непройденного теста. Конечно же, цвет это значит, CPLG не обнаружен. Обнаруженный тест — это значит, что он либо обнаружен, CPLG, либо просто тест не пройден. Если он обнаружен, как это работает, получается, ATS — отправляет контрольную сумму, которая отправляется с сервера на стан сервер 3CX. Если же от момента отправки этого сообщения контрольная сумма была как-то изменена, значит CPLG был обнаружен, его нужно будет отключить. Второй же момент, если же ТС вообще не смогла обратиться к своему серверу CPLG, да, как будет выглядеть CIP сервер LG, вот у нас есть FQDN этого сервера, да, вы должны убедиться, что соединение с этим сервером по схеме fulltunat никак не блокируется, да. Ну, конечно же, точно так же, как со всеми другими серверами, которые здесь в Получать, можете сделать NS-lookup всех этих fqdn и поместить IP-адреса данных серверов, доверенные листы, так как они являются сервера 3 cx В принципе, все касаемо настройки портов коллеги пожалуйста вопросы я бы мог бы продемонстрировать самый простой момент касаемо э, cplg на моем локальном сервере. ну как бы у меня тут порты не проброшены да но все-таки можно будет посмотреть что происходит в момент когда вы запускаете данный сервис я пока что поделюсь с вами удаленным экраном э, так, в общем сервер находится у меня на моем пк и мы попробуем Запустить э, тест э, и захватить пакеты в этот момент, когда тест будет запущен. Да? Давайте откроем свой Wireshark. Кстати, у нас будет отдельная презентация. Это будет наша последняя презентация, когда мы будем говорить по безопасности и по по да. Мы там смотрим уже работу с Wireshark. Ну, как бы для тех, кто пока не знаком, что такое Wireshark, Вообще, это приложение, которое даст вам возможность э, на мониторить, в общем, все пакеты от второго уровня, от а, ваших э, фреймов до Application Layer, до самого, до да, именно до последнего протокола, да, который передается на сам сервер. В общем, мы сможем посмотреть всю активность получения пакетов. Давайте я выберу свой Ethernet адаптер, он один у меня смотрит сеть, и запущу пакеты, и запущу всю сетевую активность. Мы видим весь трафик, как бы у меня сейчас идет соединение с веб-сервером, да, мы видим бегут пакеты UDP с моего локального компьютера, да, на сервера веб-митинга. Ну и теперь я запущу проверку сетевого экрана. Давайте посмотрим, что произойдет. Ну, в первую очередь мы видим, что уже мой firewall моей локальной сети обнаружил CPLG, да, что он у меня включен. Далее обнаружился, что порт 5060 не пройден, порт 5090 -50 -90 не пройден, и пошло, да, теперь тестируются диапазоны портов. Кстати, обратите внимание, что не все порты тестируются, да, а частично, скажем. Давайте я остановлю, в принципе, этого достаточно, да? мы остановим захват пакетов тоже. И теперь что мы можем делать, так, давайте я в первую очередь сохраню, если варшак у нас поломается, упадет. Firewall test, так это его назовем, сохраним на десктоп. Ну, теперь меня, конечно же, интересует вот порт 5060, чтобы от всего этого трафика отфильтровать данный порт. Я сделаю запрос на фильтр по порту UDP 5060, UDP порт 5060. Что мы видим? Мы видим, что идет запрос от 3CX, да, моего локального компьютера да, на внешний сервер, какой в нашем случае стан. Кстати, можно будет посмотреть DNS, DNS запросы, точнее, АТС сделала запросы да на сервера CPLG и получила вот IP адреса, да. Точно так же на стан сервера, да, и получила адреса, которые дальше уже мы будем видеть здесь в моих пакетах. Получается, мы видим, отправляется запрос от сервера. В этом запросе, да, ТЭС указывает, что IP адрес и порт да, не изменяется. Далее мы видим, что сервер наш, стан сервер, успешно отправился ответ этот мы видим что приходит у меня корректно ответ на порт 5060 э, с ip-адреса э, на мой внешний ip-адрес на порт 5060 да, с внешнего сервера 51384526 и на порт 3478 да, с этого порта и уже далее когда атс отправляет запрос на стан сервер изменяя ip-адрес указывая, что IP-адрес теперь уже сет у нас и порт, мы видим, что ответа никакого нету. Мы даже не видим, что пакет доходит до моего сервера, до моего компьютера, на котором установлен сервер. Получается, все эти пакеты заблокировались на уровне фаервола моего, так как запрос не проброшен был, порты были не проброшены. И, скорее всего, не скорее всего, а так это работает система, она отправляет запрос с другого IP-адреса, да, с другого внешнего IP-адреса на порт 5060 моего внешнего файрвола. И так как запрос шел не с того адреса, и этот адрес у меня был не проброшен, в общем, вот так, и мы видим, что запросы вообще не доходят до моего даже второго уровня, и, следовательно, показывают, что... Firewall Checker корректно работает. Ну, с таким, в общем, моментом вы можете отфильтровать все другие порты. 50, 90, то же самое будет у нас история. Отправляется первый запрос у нас успешно. Идет ответ. Далее, после четырех неответов, тест не проходит. Диапазон, О, так, диапазон портов 9000. Запрос-ответ. Изменяется порт. И IP-адрес, и далее никакой активности на этот порт с внешнего IP-адреса. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Коллеги, если вопросов нет, хотелось бы всех благодарить за сегодняшний вебинар, за посещение нашего вебинара. Да, буду ждать всех завтра. Надеюсь, вам понравилось и ответили на ваши вопросы. Пожалуйста, подписывайтесь на наш следующий вебинар. Всем хорошего дня, вечера. Ставьте 3CX-систему, пользуйтесь, задавайте вопросы. Мы здесь будем 3 недели. Далее вебинары у нас повторяются периодически раз в месяц да, или через полтора месяца. Э, как бы всегда можете прийти и задавать вопросы. Mm -hmm. Спасибо большое вам тоже, да, Денис. Буду ждать всех завтра на, втором нашем, на второй части базового курса. Э, кстати, завтра у нас будет... Настройка самих клиентов 3CX, настольных телефонов, поговорим да по настройкам и, конечно же, будем отвечать на ваши вопросы. Всего доброго, до свидания.